Сейчас покажу, как делаю пиццу я. <coughs> в домашних условиях. Извиняюсь, что сразу не сначала видео начал писать. <coughs> Купил, короче, килограмм теста дрожжевого. Намазал его кетчупом. Немного, чтобы не кислил. А то я в прошлый раз сделал кислило. Потом порезал колбасы. Нижний слой. Не, не видно, наверное, да? Нижний слой колбасы полностью заложил. Потом... Полностью все помидорами. Сейчас еще одну помидорку покрашу, в смысле положу. Я люблю побольше помидор. Сейчас уложим. Включил плиту. Сразу нагревается на 250 градусов. Вот. Помидорками погуще прям. Потом болгарский перец. Тоже прям побольше. Два больших перца купил тоже погуще гущу кладбаем нам уже не нужен прям побольше чтобы сочная была пицца сыр сыр уже натер лук уже нарезал там колбасы осталось я буду прям побольше, погуще, чтобы сочная была пицца наша. Семена большая. Пять человек. Так что делаю большую пиццу. Сюда, сюда. Вот так вот, прям посыпать остатки. Помидорку забыл. Так вот все разложить. Так вот. теперь у лука тоже две больших головки. Прям огромных. Чтобы лук сок дал, чтобы пицца не была сухая. Но это мое личное мнение, может кто-то не любит лук я его обожаю так так также его равномерно распределяем кольцами режу я все кольцами и помидор и лук и перец болгарский так. не забыть на посолить кстати забуду так. Вот. Так, так, так. так жена на работе решил удивить пиццы Слой большой у меня, так что надо посолить по посильнее. Главное не пересолить. Я думаю, хватит. Так, так. Это все. Раскладываем, раскладываем, раскладываем. Духовка уже, я так думаю, накалилась. Осталось все это заложить, посыпать сыром. И буковку. <свист> <свист> Ох, слой здорово получился. Надо будет минут, наверное. Тридцать сорок, бежать в духовке. поровняем угу. Так, так маленько разложим. Так, будет, я думаю, нормально. Второй раз. В ближней пиццу. Так, мы ну все. Присыпаем сыром. Сыра прям тоже побольше, что хорошо нагладят. Вот уголки вначале. Уголки. Уголочки. Фок свой здоровый получился охереть. А так, так, так, так, поровнее разровняем. Охеренно будет, мне кажется. Ну вот, духовку. Ну, уже покажу результат. засекаем полчаса но ну, вот прошло 30 минут вот что у меня получилось сочная это точно ну, все я буду резать ждать жену дегустировать всем приятного аппетита пока